Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко, я партнер международной корпорации Фухоу, и я приветствую вас на моем YouTube канале. Сегодня я вам расскажу о функциональных характеристиках постельных принадлежностей корпорации Фухоу. Данная продукция изготовлена по особенной технологии из высококачественного оздоровительно функционального материала Фухоу. Функциональное постельное белье Фухо изготовлено по особой технологии, из высококачественного текстиля. Использование энергетических минералов и магнитных частиц позволяет оказать комплексный оздоровительный эффект на весь организм. Значительно повысить качество сна и восполнить нехватку энергии. Три основных функции продукта включают действие инфракрасного излучения для улучшения микроциркуляции и кровообращения, действия анионов для очищения воздуха и повышения качества сна, и действия магнитов для снятия усталости и улучшения проходимости меридианов. Постельное белье Фухоу обладает... Фу не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи, обладает антибактериальной защитой и воздухопроницаемостью. Набор постельного белья входит под одеяльник, одеяло, покрывало, наволочки, подушка, валик. Дизайн постельных принадлежностей УХО выполнен европейскими специалистами и дизайнерами. Все детали комплекта имеют оригинальный фасон, обладают свободой и высоким люкс-уровнем комфорта. Комплект функциональных постельных принадлежностей Фухоу не только обеспечит вам высококачественный сон, но и демонстрирует чудеса и достижения современной науки, даст вам возможность во время сна получить отдых и полностью расслабиться. Такой здоровый качественный сон обеспечит вам надежную профилактику и станет средством вспомогательного лечения гипертонии, инсульта, ревматического артрита, опухоли холода в конечностях и многих других заболеваний, связанных с нарушением микроциркуляции крови. Помогаю вам в часы приятного сна легко и комфортно восстанавливать здоровье. Шесть основных функций постельного белья Фухоу. Существенно улучшают микроциркуляцию крови в организме человека, являются эффективной профилактикой и средством вспомогательной терапии при многих заболеваниях, связанных с нарушениями микроциркуляции крови в организме. Например, таких как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания сосудов головного мозга, ревматические артриты, сахарный диабет, опухоли, гипертония и другие болезни. Улучшают обмен веществ в организме, снимают усталость, восстанавливают физические кондиции организма. Способствует накоплению и сохранению тепла. Повышает активность клеток и укрепляет иммунитет организма. Открывает энергетические каналы, снимает боль. Обладает бактериостатическим противовоспалительным действием, снимает отечность. Рекомендации по стирке постельного белья Фухоу. Для стирки рекомендуется использовать стиральные средства с нейтральным или мягким действием, а также моющими средствами для деликатной стирки. Не рекомендуется пользоваться моющими средствами, с сильно действующими химикатами, например, отбеливателями, хлором и другими. Можно при стирке пользоваться стиральной машиной, но крайне не рекомендуется отжимать воду при помощи стиральной машины. Оптимально ручная стирка и ручной отжим. Крупные предметы можно не стирать, при загрязнении можно чистить сухую. Внимание, все предметы функционального постельного белья не следует сушить под прямыми солнечными лучами. Сушка под воздействием прямых солнечных лучей может вызвать разрыв функциональных волокон что может привести к повреждению свойств продукта. Это также может привести к более быстрому распаду действующих компонентов. Рекомендуется сушка в тени либо на ветру. Лечебное постельное белье фухо обеспечит вам высококачественный сон даст вам возможность во время сна получить отдых и полностью расслабиться, а самое главное получить оздоровительный эффект всего организма за счет резкого улучшения микроциркуляции крови во всех внутренних органах и мышцах. А количество выделяемых отрицательных ионов, выделяемых бельем, даже превышает концентрацию отрицательных ионов в воздухе в прекрасном сосновом лесу пока вы будете спать, вы каждую ночь будете получать эффект сопоставимый с хорошим отдыхом на природе в лесу эффект, который дает нам солнце свет, тепло и энергию для нашего организма здоровый, качественный сон обеспечит вам надежную профилактику и станет средством оздоровления в случае гипертонии, инсульта, ревматического артрита, опухолей, холода в конечностях и многих других заболеваний, связанных с нарушением микроциркуляции крови, помогая вам в часы приятного сна легко и комфортно восстанавливать здоровье. Комплект функционального постельного белья оздоровительная серия текстиля FUHO не только для того, чтобы спать, а для того, чтобы стать здоровым и надолго продлить свою жизнь.